Привет. Привет. Всем привет! Сегодня мы хотим показать вам конструктор. Да, да. Вот, вот. да вот такой вот конструктор мы хотим показать. А мы, в принципе, давно искали такой конструктор. Мы его давно хотели. Давай да. я покажу поближе. Вот такой вот конструктор. Он, по-моему, да. металлический, насколько мы правильно прочитали. Металл модул. Металлические здесь детальки все гаечки болтики ну как в принципе настоящий будет конструктор собирать машинки здесь на другой стороне схема как можно собирать ну в принципе нарисована одна машинка как можно собрать но я думаю можно из этого конструктора много всяких разных фигурок собирать ну попробуем откроем открывай покажи нам что внутри Камила тоже захотела с нами вместе снимать конструктора, да, Камила? Да. Тоже интересно, какой конструктор. Но мы давно искали такой, чтобы были именно не пластиковые детальки, а именно металлические. А Давай покажи, банки. что там у нас ну, внутри. Вот две такие, вот кореша ка Камила показывает, четыре ага. штуки. Давай я поближе покажу, посмотрим металлические. Это это там есть. Да, нас, если честно, нагло обманули. Они пластиковые. Я открыла. Они пластиковые детальки. Ну, некоторые железные. Ну, да, частично железные тут, но в основном тут вот такие вот пластиковые детальки. Потом обман. Обман, да. Потом это, наверное, два колес такие вот тоже ну, да, пластиковые детальчики идут и какие-то вот такие вот маленькие как гвоздички хотя на картинке нарисовано что все металлическое должно быть да. давай я покажу что там еще да, вот. да две детальки всего у нас все металлические и что и а, здесь уголки какие-то ну, какие-то незначительные такие детальки для соединения, которые будут идут, они будут действительно металлические. А все остальное, скорее всего, что сверху будет борта, Водушь, и все остальное. От машины. Это болтики, новинчики, болчики. Вот пока что открою и, и, и гачник. Да, справа. Они еще запечатаны, бардаж сейчас будет открывать. Отверточка и ключик такой. Маленького размера, вот моя ладошка, и вот он вот такого размера. И то, и то. Да, Ну да. и колесики. Какой? Да, и колесики. Вот такие вот. Ну что, бери. И Камила тоже да, покажет колесико. Держи колесико, Багдаша. Давай. Вот. Мы собираем первую детальку. Сейчас Багдаша сидит, крутит гаечки и булочки. Первая деталька у нас уже собрана. Да. Они состоят из двух таких одинаковых частей. Вот таких вот. Это, скорее всего, будет основа нашей машинки. Ну, хорошо, как металлическая. Интересно. Держи. Начинаем собирать. Да, Часть. Да. да. Давай, давай, что получается. Да. Замучишься. Ну давай, что там у нас дальше? Покажи. Инструкцию покажи мне, пожалуйста. Инструкция не ну, видно на коробке. Так, инструкция вторая. Это будет уже у нас здесь. покажу. У нас здесь будут крепиться уже такие вот пластиковые детальки. Будем сейчас эти все две детальки, вот эти вот металлические, будем их вот, сейчас. Начинаем. Начинаем получается а вот что-то вот так вот. Нет руля? вот ну, а ты же в руках его держишь. Ну, вот что-то вот, вот такого вот плана получается. А Металлическая основа. Вот. И пластиковая получается каркас. Борта, точнее, полностью сверху. Так, тут мы собрали. Теперь нам надо сделать вот такую вот металлическую. Ну, металлическую пластиковую, точнее, такую вот обрешетку. Сейчас будем а нет, крутим, крутим. Нет. Да, не за честно для взрослых неудобно, а все миленькое нет, такое. Руля. Для наших. А я нет руля, вот не несчастье, какое ребенка, нет руля. Так что крутим, вертим, чуть-чуть неудобно. Гайчики. Да, гайчики. Вот гаечки. Да, вот гаечки тяжелые. Гаечный крючок вам Пожалуйста. Вот он, гаечный крючок. Все такое миниатюрный. Как раз для взрослых. Одной стороны мы закрутили. Теперь. Мама едет. Мама едет. Да, мама едет. И мама еще транспорт не собрала. Свой. Мама пока еще собирает машинку. И вот так вот. В принципе крутит. Ну вот, детям за 6 лет, ну, кому старше, чем 6-6-7. Уже, я думаю, будет интересно играть в такой конструктор. Уже можно что-то... Так, кабину мы уже собрали. Да. А теперь, получается, у нас что-то будет дальше. Так, что мы сделали? Вот, да, вот это... Машину. Да, присоединили мы кабину. Да. А теперь у нас осталось... Присоединить вот такую вот детальку. Да. Знаю, куда идет. Вот эту аджайту. Да. Вот сюда сзади. Да. Наверное, да, вот. вот. эту аджайту надо. Лить. Да, сюда присоединить? Да. Ну вот такая красота у нас пока получила. Да. На ну, что осталось у нас сделать колеса, да? Мне надо все мои дали. И у нас нашла. Шуда? Может... Да. А можно чуть-чуть подальше или... Или ближе, да, без разницы. А может, служить кида? Прыгать? Да. А вот Даша же собирает. Зачем прыгать? Прыг, стоп, прыг, стоп. Ну, да Помощница работает. Вот Значит плохо соединил, если не бускать, если не разбухлись. Красивая, какая машина! Наконец-то она а, нас получилась. А да, да. да вот такая вот машина у нас получилась. Но если честно, да. мы думали, что все детали у у нас да. металлические, Брррр. да бру, вот такая получилась у нас. Бррр, да как машина едет? А ну! Покажи. Вот так едет? Ой, я не успеваю. За вот так едет, да. Все? Машинка прошла? Тест-драйв? Все вместе, да. Все вместе. Ставь лайк, подпишись на мой канал, ставь колокольчик, пока-пока.